Когда, когда, когда, когда в Берлин сразу с нескольких сторон въехало несколько наших веков. Вот это Арей Старанович, так. Игорь Ермаков и Игорь вот. ну Старанович решает сделать выставку белорусов. раскручивать этот проект, Тахин сдает добро. Как-то они даже выходят на уровень Сената, какие-то там деньги даются под это дело, и связались с Академией искусств, Шунейка взял на себя роль собирателя, так сказать, ну, вот, и Получилось так, что когда первый список ставленников, так сказать, был отправлен в Берлин, не, то есть не оказалось как раз тех людей, которые в Тайфинсе очень хотели видеть тогда поняли, что здесь идет закулисная игра mm -hmm. и решили пойти в банк, То есть не будет родина, не будет никакой выставки. На открытии играл сколько скульптор за тепло. Олесь сделал перформанс. Вот, второй дах, это был, была просто выставка Олеся и музыканты Тахиса, кто хотел, просто приходили там где-то среди работ, оставляли свои какие-то колонки и, и играли. Да? Пели там. Потому что да, в 3 прозвучал в Минске в 2003 году в Минске в музее кино. То есть, приехала из Тахилиса Янков Лиги. Mm -hmm. Она вот, ну, два месяца тут долбала, надо сказать, только по мастерским. Там. Потом был еще Племмер. К этой выставке выступ. Ну, то есть, такая была седневная, такая фестивальная программа. Вот. Ну и что получилось? Вот первый день значит, механёра, то есть мы делаем перформанс на улице. Директор палацы на тот момент, это какой-то там, то ли бывший, то ли действующий, какой-то крупный милицейский чин, вот, ну или что-то типа. Враж, увидев происходящее, начал утопать ногами, кричать во всех посажу Вот, его успокоили. На следующий день мы приходим сюда, значит, объявление, типа, фестиваля не будет да, все запрещено то есть был звонок сверху нет это было его воля mm -hmm. воля директора палац вот олег пошел к нему сын и я короче там да, директор топал ногами кричал вот в общем, в общем выставка продолжалась а фестиваль не состоялся а, ну, потом еще дахи были то в Минске, то в Берлине, там и музыкальные и просто выставки, и, и дах 8 носил название хаэромастатство, но это был берлинский вариант, а дах 9 хаэромастатство уже как бы здесь развернуло во всем полосе.